О, меня уже видно, дорогие друзья. Меня видно, сейчас я хочу посмотреть, что тут, как меня видно, хорошо ли меня видно. У нас трехдневный марафон, напоминаю, помощь бросающим никотин, табак, без таблеток, без каких-то там запугиваний, страшилок, пластырей и других сопутствующих типа средств. Так, люди подключаются, я смотрю. Ну, обычно по опыту на второй день людей приходят меньше, потому что, знаете почему? Ну, наверное, потому что какая-то часть людей, которая... Приходит на вебинар, это любопытные просто люди, очень любопытствующие. Но я рад и таким, потому что, возможно, они, как сказать, в следующий раз уже серьезно отнесутся. Так, подключается. Добрый вечер, добрый день. У кого день, у кого вечер. У кого-то, может быть, кто на Дальнем Востоке и не спит, может быть, уже ночь. Так, и сейчас, ага, у нас сегодня второй день, и я сейчас крупно... Попробую крупно выйти к вам в эфир, пока люди присоединяются. Буквально мы несколько минут подождем. Так, угу, угу. подключаемся. Привет, здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Сейчас меня, камера меня чуть-чуть обрезает. Вот так, наверное, меня видно лучше. Я виден вам крупно наконец-то. А то я все смотрю, я где-то там в углу. вот. И может, вы меня и не разглядели, а я вот могу крупно вам показаться. Так, ну что, что у нас? Второй день, второй день, да? Вчера, ну, скажу так прямо, вчера было у нас такое знакомство. Ну, не скажу, что была вода, я думаю, понимаете, что, ну, увидели сами, что была какая-то конкретика, но в любом случае это было какое-то знакомство, какая-то вводная информация была больше. А вот сегодня у нас такой второй день, ключевой, самый такой, знаете, вот, самое такое мясо будет. Потому что, ну, вот это вы будете использовать. Вот, так, ага, подключаются, подключаются у нас наши друзья-соратники к участию. Отлично. Конечно, лучше в прямом эфире. Конечно, лучше в прямом эфире смотреть вебинары. Вот эти вот марафоны, потому что, конечно, запись будет доступна, но лучше вот, вот так это как дисциплинирует, что ли, на мой взгляд. И плюс обратная связь, все-таки, ну, я вижу, приятно, когда пишете и какие-то вопросы. Но я вот вчера вам говорил, сегодня повторюсь, что вопросы, которые я за эти три дня не развею у вас, которые у вас останутся, вы их зададите, и я буду завтра прям отвечать, то есть уделю специально время от, ответы на вопросы, какие-то там советы, рекомендации буду давать. Это вообще очень важно, я считаю, вот такая вот работа, как бы... Не в одни ворота, не только там, я говорю, но вы тоже должны участвовать. Так, ну, давайте, наверное, давайте мы, наверное, перейдем в режим опять презентации. Сейчас я подключаю. Вроде, да, у меня включилось. Что у нас? Ну, у нас, естественно, будет сейчас проверка домашнего задания, да? Вчера я задавал вам домашнее задание. Это на самом деле было самое ключевое. То есть, что значит домашнее задание? Многие верят, что можно просто послушать, послушать, что там дядька с бородой что-то рассказывает, так, замотивироваться, замотивироваться и перестать. На самом деле это неверно. Только действия помогут. То есть, реально, вот если вы будете выполнять то, что я говорю, это поможет. Если вы не будете этого выполнять, просто будете сидеть, ждать чего-то. Тем более, смотрите, в чем отличие, допустим, вот этого вебинара, ну, трехдневного тренинга, марафона, это концентрат. То есть здесь нет времени там на раскачку, там разогнаться, когда даже вчерашнее такой вроде как общие темы мы на этом вчерашнем занятии с вами э, узнавали, но все равно были конкретные домашние задания. Нельзя их недооценивать, нельзя недооценивать их важности, думать, что это так просто так что-то. Вот ни единого слова просто так не говорю, ни одного задания просто так не даю. Вот. Так, э, смотрите. Вчера давал домашние задания, надеюсь, вы их делали, надеюсь, у вас получалось. Вот скажите мне, обратная связь как раз мне нужна, и вообще, получалось у вас, когда вы отправлялись с табаком, уединяться? То есть делать это отдельно, не в компании там, коллег, друзей, каких-то близких людей там, или не знаю еще кого, ну вот как-то отделяться. Если получалось, напишите плюсики, у кого получалось вот это вот делать, это очень важно на самом деле. Еще сегодня расскажу, почему это важно, там есть еще одна причина пока ее я не раскрывал на первом занятии. Вот. Получалось, у кого напишите, пожалуйста, в чат. Я вчера давал еще одно домашнее задание, пока вы пишет, так, ага, всегда одна, связь плохая. Ну, как вообще связь? Друзья, слушатели, соратники, Напишите, как связь, потому что это важно. У кого хорошая связь, напишите, там, ну, я не знаю, по пятибалльной шкале, да, на какую оценку связь сейчас у вас в плане скорости, подвисаю я или нет. У нас небольшая задержка, есть секунд 10 всегда, я, поэтому буду чуть медленно реагировать, если вы там что-то пишете в чат, но секунд 10, там, максимум 15, наверное, вот так будет. Это для того, чтобы... Вот у нас все эти недостатки интернета могли, если какие-то вдруг возникают, могли, так сказать, ну, компенсироваться. Поэтому напишите, как у нас. Ага, на 5, да? То есть смотрите, если, если у кого-то плохая связь, могу только посоветовать перезагрузиться, да, то есть заново войти в программу по ссылке, ну, вот в нашу вот эту вот платформу, где трансляция у вас идет. Может, это поможет, когда такой помогает. Либо у вас, может быть, с интернетом какие-то проблемы. Вот, Ну, в любом случае, вы что-то услышите, а то, что не услышите, ну, повторно будете, как сказать, ну просмотрите по ссылке, запись будет доступна. Несколько дней точно она будет доступна для тех, кто там не успел и работает в это время. Понимаю. Вот. Так, хорошо. Так, ну тут кто-то у нас опять какие-то шутки там несерьезные. Можно смело банить человека вообще, я считаю, тут никого не держим. Абсолютно можно смело удалить человека. Вот. За всякие там приветы кому-то передавать, кому это. Не радио, да, где поздравления. Можно смело забанить человека, я считаю. Особенно если он еще и не вносил взнос в нашу школу, можно смело убирать. Вот, если вносил, то вот тоже можно убрать, я думаю. Потому что нарушает правила. У нас все строго. вот школа же, в школе-то строго. По крайней мере, раньше было, когда я учился. Так. Значит, я смотрю, получалось уединяться у многих, у некоторых там не всегда получалось, это, это надо, это надо сделать, это надо приучиться, сегодня будет тоже домашнее задание, но вот предыдущее сохраняется. Вот, то есть вот эта тема э, отделиться и не окружать себя людьми в момент того, как вы курите, отравляетесь табаком, Вот это очень важно. Так, еще было вчера домашнее задание такое, это э, считать вдохе. У кого получалось считать вдохи, напишите, сколько получилось. Помните, я вам вчера говорил, что вы должны так в блокнотик в блокнотик или в телефон фиксировать, а потом суммировать, чтобы я видел, сколько у вас э, вот этих вдохов за сутки. То есть от конца вчерашнего дня марафона первого до начала сегодняшнего второго дня, сколько у вас получилось вот этих отравляющих табачных вдохов. не сигарет, не в пачках, не в сигаретах сейчас измеряем а обязательного вдохов. Сколько штук? Так, у кого-то вот уже, кто-то, у кого-то не получилось. Что не получилось? Считать вдохи не получилось, не получилось уединяться, не знаю. Так, пошли цифры. Вот пишите цифры, важно, да, 200, 125. Вот смотрите, это очень хорошо. Те, кто пишет, значит, процесс пошел. Вот, это значит, уже у вас включилась вот эта дисциплина, это потом проявится очень хорошо. А вот интересно. Знаете, что интересно мне? Бывает такое, я считаю, что с одного дня, конечно, вчера я не дал ничего такого уникального, что там раз, но вдруг кто-то, вдруг кто-то есть, так, в уме кто-то, что решил вообще не курить. Смотрите, есть кто-то среди участников нашего марафона, сейчас там прибавляются люди, у которых вообще не было вот сегодня вдоха, да, там Вчера после марафона, может, еще были, а вот сегодня проснулись, как бы и за сегодняшний день вообще не было. Напишите ноль. Вот. Это просто очень э, такой показательный будет момент. Бывает, что с первого дня ну, как бы на людей так это действует. Хотя еще, на самом деле, все впереди. У нас еще два дня вот такой вот ответственной работы и работающих инструментов хороших, полезных для предотвращения этой вредной привычки. Но вдруг вот Евгения пишет ноль, и кто-то еще, а вот Егор пишет, сегодня не было. Ну, не, а, кто-то четвертый день уже, ну, вообще отлично. Меня там э, в чате спрашивали, потом в личку там писали в Инстаграме, а если вообще, как бы, ну, уже сколько-то дней, у кого-то там недель даже, нету вот, ну, ну, терпит человек, нужен ли вот такой вот марафон? Я считаю, нужен, конечно же, для подкрепления своей вот такой уверенности, для понимания, как устроена зависимость, мы это будем разбирать еще подробно сегодня, я раскрою там такие заблуждения, которые у людей есть и на этом может быть вся зависимость даже держится. Если их убрать, то будет намного легче. То есть я считаю даже тем, у кого там вот сегодня эти ноль там или а, вот смотрите, Максим пишет 5 и чуть не стошнило. А, лень было делать задание проще и не курить. Но на самом деле... Что-то в этом есть, но я давал вам не задание для того, чтобы вас напрячь, а потому что они должны реально вам помочь, но какой-то, может быть, вот такой мотив, да, что зачем вы выполняете, если я уже решил. Потому что что здесь хорошо? Часть людей, большая часть людей, которая здесь собралась, я уверен, это люди уже замотивированные, то есть они пришли не просто так поглазеть. Те, кто пришли сюда поглазеть, которые, ну, скорее всего, знаете, еще... Может быть, не видят себя без табака, что ли. Но даже таким нужно смотреть. Вот они, наверное, отсеялись. То есть примерно там, там бывает, половина, бывает, больше отсеивается от любопытствующих людей. Но нам это и не важно. Вот лично мне нужны люди, которые вот готовы выполнять задания. Так, значит, вдохи получилось считать. Я вот смотрю, там пишите, но на самом деле не все посчитали, не все написали. У кого-то прям мало вдохов, 147, до 25, не было, не было. Пять чуть не стошнило. Так, Ну, классно, что я могу сказать. Те, кто считал, молодцы. Кто не считал, никакого там чуда не ждите после просмотра марафона, ничего не изменится. Есть особо впечатлительные, внушаемые люди, которым просто что-то расскажешь и скажут, что ты специалист, и они уже раз, у них все там проходит. Но это, знаете, единицы. Марафон рассчитан на обычных людей, которым нужно действовать, чтобы получить результат. Так. Еще было у нас вчера домашнее задание, это уже такое, на вычисление, что ли, вроде как самое простое, непонятно зачем это, но это нужно. Я сейчас объясню, зачем, сколько времени в месяц, в часах у вас уходит на отравление табаком. То есть вы должны были подсчитать, сколько на сам процесс непосредственно вдыхания-выдыхания дыма за один раз вы тратите, допустим, ну, там 2 минуты условно, да, у кого как, примерно представляете. Да? Потом посчитали, сколько у вас отравлений вот. Всегда было стандартно, сколько вы там травитесь, год там десять, двадцать лет, 30, неважно. Да, у вас есть сколько-то времени. Потом вы добавляете туда время, когда вы идете до места отравления, потому что это тоже это впустую потерянное время. Вот что дальше, а дальше у некоторых даже на покупку непосредственно вот, целенаправленно именно табака, табачных изделий, никотиновых уходит время. Сколько мы умножаем потом на 30 и получаем сколько в месяц времени. Почему это так важно? Так, вы что-то пишете, 16 часов в месяц, много, ну много это вообще ни о чем, потому что много-мало условно, знаете, а вот конкретно сколько надо посчитать. Понятно, что это тоже с какой-то долей достоверности, там вот, ну, но если вы посчитали и прикиньте количество часов, то будет понятно, куда уходит время-то. Время, вот даже написал в презентации на слайде, что так Главный ресурс, почему? Потому что он, он невозобновим. Не То есть время уходит, и, а как его вернуть? Да никак. Вот, даже здоровье можно себе вернуть, есть много людей, много примеров, я думаю, у вас есть, которые возвращают себе здоровье. А вот время уже, увы, оно уходит. Получается, что человек бывает так, что 16-30 часов, минимум 30, так. Ага, пошел процесс, да, пишите. Но я на самом деле примерно так прикидываю, у людей, вот ну, данные-то такие собраны по тысячам людей, многим тысячам, сутки в среднем уходят у человека. Представьте, сутки каждый месяц. То есть человек целых 24 часа, у кого-то больше, у кого-то меньше, ну, 25-30, там еще что-то. У кого-то там меньше, конечно, но бывает и больше. Это вот время, которое... Ну, представьте, на работе она, допустим, оплачивается, да? Ну, то есть выходной вы ждете, вы радуетесь ему, а тут вот целые сутки ушли в колостую в отравление себя. Вот это надо обязательно учитывать. Так, дальше. Мы вчера говорили о том, что нужно правильно говорить, да? Говорить о чем? Что не курим. Я вот в этот раз, ну, честно, через силу говорю, я настолько привык говорить, отравляться табаком, это правильно. Вот вопрос, а у вас получалось ли... В мыслях или в общении с людьми, или наоборот, какая-то проблема. У кого э, там получалось, но ну, поставьте плюсик, у кого это вызвало какие-то там проблемы, напишите минус Но мне кажется, это очень легко и даже наоборот, на людей хорошо влияет, они так задумываются. Когда, ну, говоришь, там, э, подходит кто-нибудь на улице, э, дай закурить, я говорю, спасибо, не травлюсь. И вот это когда не травлюсь, такие глаза, раз, ступор небольшой, для человека что-то, пусть чуть-чуть но дойдет Он такой, так, стоп, а я-то травлюсь. То есть, курить, какое-то нейтральное такое слово, знаете, оно маскирует э, вот этот процесс, э, процесс отравления организма. Вот. Нужно об этом, я считаю, говорить. Так, ну что, так плюсики ставите, да, ну отлично, отлично. Ну, у кого-то аж 39 часов уходит э, в месяц. Это почти двое суток. Это с учетом, что и сна не хватает, и всего. Так, плюсики ставите, значит, получалось у кого-то. Ну, проблем это не вызывает. Вроде думаете, мелочь. Нет. То... Как мы говорим, от этого зависит то, как мы мыслим. А это очень важно. Если человек считает этот процесс нейтральным, таким каким-то, ну так, почему бы и нет, ну покуриваю, знаете. Вот, у него такое отношение будет и к освобождению от этой вредной привычки. А если человек понимает, что он делает, что ему реально приносит вред, и это проявляется в его словах, то это усиливает вот, ну, мотивацию, которая все-таки необходима, я считаю. Так, мы продолжаем учиться говорить правильно, этому нужно учиться на самом деле, это, в этом нужно тренироваться и совершенствоваться, я предлагаю убирать, ну, это можете воспринять как совет, можете как задание, но лучше как задание, наверное, но которое нужно выполнить прилежно и добровольно. Не то, что там, я вот, наседаю на вас, там. нет, нужно пропустить это все через голову, понять, почему я говорю те или иные вещи, почему я даю какие-то задания. Так, мы все плюсики написали, значит, несложно, а те, кто участвует в вебинаре, но не написал ни плюс, ни минус, вот вопрос к ним, это вам, вы не пытались так говорить, сложности были, или просто, ну, а может быть, вы не стали ставить плюсик, может, получается, но не стали, не знаю, посмотрим, ладно, вам видней. Смотрите, следующее слово, которое очень важно, это слово «бросать». Большинство людей, которые у нас даже специально, ну, так я в марафон назвал, чтобы вы поняли, о чем речь «бросание курить», да, но Слово «бросать», оно подсознательно у человека вызывает отношение, знаете, какой-то утраты или потери. То есть, когда человек говорил, я бра... говорит «я бросаю», это значит, у него чего-то не стало. И вот этого чего-то, неважно чего, даже если что-то вам мешает, но все равно вот это подсознательно «у меня чего-то не стало, я чего-то лишился», вот это на человека влияет плохо. То есть не то ощущение у него. Это подсознательно, это автоматически. Речь на самом деле, мы усваиваем очень многие слова автоматически. Мы там сильно не задумываемся над словами, они вызывают у нас автоматические реакции. Понимаете? То есть вот вам крикнули ваше имя, вы просто автоматически обернетесь. Вы не будете там продумывать, так, это же мое имя, да, по паспорту, там вот меня так мама называла. Нет, вы автоматически. Вот так и здесь. вы Слово «бросать» говорите по отношению к табаку автоматически, у вас такой... Какой-то, знаете, шлейф утраты. А если вы говорите освобождаться, то есть вместо бросать, курить, мы будем говорить освобождаться от табака, освобождаться там от табачных отравлений, освобождение, либо избавление тоже хорошее слово. Освобождение, избавление. Вот. Нужно будет вот этим пользоваться. Мелочь, но смотрите, свобода это приобретение чего-то. Вот это нужно для себя уяснить четко. То есть. Вот это еще слово. То есть мы постепенно будем учиться правильно говорить, постепенно будем развечивать определенные нифы, ну и не только, естественно. Я здесь, смотрите, вот написал даже налагаем, с двумя L почему-то написал, напечатка, да. Налагаем табу на слово бросил. Но не я налагаю, а мы с вами вместе налагаем. Вот это очень важный еще момент, что все, что здесь делается, я не хочу, чтобы вы приняли на веру. Я хочу, чтобы вы это продумали, так скажем, да, и уяснили для себя и сказали, да, это действительно так, я согласен и поэтому я делаю. Вот, я на таких мероприятиях, вебинары это родительские, алкогольные там марафоны, антитопачные марафоны, и тренинги, неважно, курсы там для родителей, для зависимых там крупные, неважно. Я все разъясняю подробнейшим образом так, чтобы человек понял и у него не осталось каких-то вопросов. То есть... Вот знаете, это еще одно отличие вот нашей школы от какой-то ну, от бизнеса, от коммерции. Знаете в чем? Что когда ведут коммерческие мероприятия, несмотря на то, что здесь у многих взнос был внесен, это все равно пойдет на общественные цели полезные. То есть это не коммерческая цель, у нас стоит. Так вот, когда в коммерции чем-то занимаются, у них задача получить прибыль, и знаете, они всегда чего-то не договариваются. А знаете почему? Потому что они боятся воспитать конкурентов. Вот, то есть у нас, мы не боимся воспитать конкурентов, потому что когда я передаю знания, у нас получается не конкуренты, а соратники, помощники. То есть если кто-то будет превосходить, а я уверен, так получится, меня в деле э, отрезвления людей, помощи им в, от вредных привычек, вот какими-то рекомендациями, советами, механизмами, если это будет происходить, я буду счастлив на самом деле, потому что это наша задача, то есть наша цель – максимальное количество людей, которые свободны от зависимости, от, от проблем, которые возникают в связи с зависимостями. Поэтому все даю максимально, как сказать, стараюсь понятно, разъясняю вот все, что я говорю. Я говорю, зачем? И не будет такого, что я что-то не договорил. Если я что-то не договорил, значит, я просто не могу уместить это в три дня, есть какой-то расширенный курс, который я его точно умещу. Так, ну давайте двигаться дальше. Мы с вами вчера уже упоминали, что основа зависимости вложенных убеждений. То есть в течение жизни э, они усиливаются. Сначала они возникают. Помните, я рассказывал? Так, кто-то там чуть позже пришел, ничего страшного. Я рассказывал вчера, что когда человек впервые, помните, первая затяжка увиденная у другого даже человека, и это в первую очередь, в большинстве подавляющем случае, это люди, которые Самый близкий для вас. Я сегодня еще в Инстаграме запускал вот этот кусочек вебинара, там снял э, и спросил тоже, а кто э, у вас был первым человеком, который ну, продемонстрировал невольно вам свою вот эту вредную привычку. Почти все, там много человек у меня отвечают, подписчиков много и активных. И получилось, что почти все это близкие люди. Это лидируют дедушки и отцы. Вот, к сожалению, так. То есть это те мужчины, на которых надо вроде ребенку рассчитывать в твердом плече и в правильном примере, а они подавали неправильный пример. И что в итоге? А в итоге человек понимает, что это что-то хорошее, это что-то ну, правильное, раз это делает авторитетный человек. То есть вот это вот первое ложное убеждение поселяется, что это хорошо. Почему я говорю ложное убеждение? Потому что табак это, ну там... Не буду углубляться, вы сами понимаете, что вредно там, э, воняет и так далее, и так далее. То есть это плохо одним словом, да? А у человека с вот этого первого впечатления остается убеждение, что нет, это хорошо. То есть убеждение противоположное истине, это ложное убеждение. И оно селится и под воздействием вот этого убеждения человек первую пробу совершает. Не просто из любопытства. Вот это даже я вчера на примере чайника разбирал, помните, да? Не просто любопытство, когда человек э, там прикоснулся к чайнику, ну, просто увидел, ну это да что это такое? Нет, он уже убежден, что это даст ему что-то. То есть, что это даст какое-то преимущество, я не знаю, это может быть какой-то статус. Ну, например, под воздействием убеждений, там, э, то, что девочка там, будет выглядеть красивее, привлекательнее для мальчиков, она будет это пробовать. Мальчик э, под воздействием убеждения, что он будет выглядеть старше, будет это пробовать. И дальше с годами, когда человек уже приобрел гражданную привычку, вот эти Ложные убеждения, они усиливаются, добавляются еще, накапливаются. И потом, когда в какой-то момент человек говорит, все, я уже понял, мне это не нужно, я хочу убрать это, у него включаются вот эти ложные убеждения, которые его, по сути, ну как сказать, они ему мешают. То есть, когда человек захочет избавиться от табака, от вредной привычки, эти убеждения его будут просто-напросто, как сказать, ну, удерживать его, не давать ему освободиться. Какие-то ложные убеждения. Их на самом деле много. Но есть такое, самое распространенное. Так, ну вот Айкос не воняет. Знаете, я вот когда рядом, я в чат тут отвлекаюсь, посматриваю иногда. Знаете, Айкос не воняет. Фух, если кто-то рядом травит себя этим айкосом или там схожими какими-то другими брендами но вот там где этот табак нагревается вроде как не знаю такая ванища стоит честно вот сложно сравнивать э, вонят табака горения и тление этого айкоса, но не знаю может быть уже просто этот айкос менее как бы ну, так сказать, привыкли люди но лично мне и вот кого я знаю когда мы чувствуем прям, аж неприятно до да? нас Хочется, ну прям подходишь и говоришь, что не стоит этого делать рядом, потому что ну, на самом деле неприятно. Воняет еще как, просто э, у вас уже сгладилось это, понимаете, может быть рецепторы обонятельные уже чуть-чуть это, как сказать, а может не чуть-чуть, уже заблокировались. Из-за постоянных вот этих вот отравлений, веществ ядовитых много, и на Айкос перешли, скорее всего, с табака, они просто начали с него. То есть там уже рецепторы слабо воспринимают запахи. Но это я чуть отвлекаюсь, но обратный связь надо дать, потому что вы, наверное, сами, ну, может, вам рассказывали люди, которые прекращали отравляться. А может быть, вы сами на время прекращали, потом у вас вот долгий срок был такой, потом вы возвращались. Но вот в этот срок долгого воздержания вы должны были заметить, запахи чувствовать начинаете. Это так... Ну, так приятно, вот, ну, люди, которые перестают отравляться, они делятся вот, в том числе вот, таким приятным, а, не, неожиданным таким сюрпризом, они уже забыли, что запахи можно так ярко чувствовать. Вот. Ну, конечно, неприятные тоже, но приятные тоже начинаешь чувствовать. Так вот, ложные убеждения, вернусь я к теме марафона, чтобы не сбиваться, ложные убеждения, они а, заставляют держать вот это вот, держаться за эту зависимость, так скажем. Самое распространенное, на мой взгляд, убеждение ⁇ это вот то, что пассивное курение вреднее, чем активное. Ну, все это слышали, правда же? Да? Кто слышал, что пассивное курение вреднее, чем активное, пожалуйста, поставьте плюсик. Может, я что-то не понимаю, может быть. Но я, вот это заблуждение я слышу чаще всего у людей. Кто, если даже вы не согласны с ним, но вы слышали, вам, может быть, говорили это, утверждали, может быть, по телевизору, может быть, от друзей, от знакомых, от коллег, но вы слышали, что пассивное, вот, курение, ну, отравленное табаком, вреднее, чем активное, так, вот, а кто-то, видите, пишет, что из-за вони Айкос не может, это на самом деле, как сказать, те же яйца, только в профиль, да, то есть, какая разница, все то же самое, но, кто-то, видите, там оправдание ищет, но это меньше воняет. Это тоже, по сути, оправдание такое. Так, вы слышали, да, пассивное курение, вернее, чем активное? Это убеждение. И оно ложное. Почему ложное? Ну, потому что, на самом деле, развенчивается элементарно, как почти все. Ну, вот, видите, так, плюсики все ставят, значит, слышали о таком. Слышал я историю, вам расскажу такую, грубовато немного, но зато вот... Решает сразу вы всем людям, которые вам будут внушать, что пассивное, курение вреднее, чем активное, расскажет такую историю. Вот заходите вы в комнату, представьте просто, да? И там человек сидит за столом и жрет дерьмо, я извиняюсь, он жрет ложкой прямо, плетает. Вот. Вы подходите к нему, так удивленно смотрите, типа, что ты делаешь, ну, вы же хотите ему помочь, он сдурел, что дерьмо жрет, Да. Вот, а брызги летят на вас, понимаете, и вы все забрызганы, вот ложкой там вот так вот плетает, колотит ей. И вот скажите мне, кто больше дерьма съел? Кто его ложкой жрал или на кого брызги летели? Вдумайтесь, на него тоже -то брызги летели, понятно, но он, ну, само собой, да, вопрос риторический задаю. Конечно, тот, кто его непосредственно проглатывал, так и здесь, то есть тот, кто вдыхает дым, понятно, он вдохнул больше, а тот, кто находится рядом, он в этой атмосфере просто. Но тот человек, который активно травит себя, вдыхая вот из этого э, табачного устройства, неважно, какого там, сигареты или еще чего-то, он тоже в этой атмосфере находится. Понимаете? То есть у него как бы двойное отравление всегда. И активное, и пассивное. А у человека, который просто стоит рядом, у него только пассивное. Поэтому вот это пассивное курение вреднее, чем активное, это просто нелепый абсурд. Но он сидит в большинстве голов людей, то есть куда ни придешь, у всех в головах это сидит. А почему это ложное убеждение мешает человеку? Очень просто, я думаю, вы сами понимаете. Так, эффектное сравнение. Ну да, на самом деле оно очень простое, всем понятно. А почему это мешает? А потому что, когда человек хочет освободиться от вредной привычки, да, он уже решил, он замотивирован, у него сразу его зависимость, его ложное убеждение в голове подкидывают ему такое оправдание, отмазку, прямо скажу, отмазку. Да ну, вы знаете, все равно пассивное вреднее, то есть а курят все вокруг, и что я буду, вот это вот все равно придется вдыхать, а это еще вреднее. Лучше уж я активно, как по старинке. И это удерживает очень многих. Вроде удивительно, но на самом деле для многих это отмазка такая работает. Вот, я сейчас вам развенчал, ну, я сегодня... Ну, чуть больше часа буду, потому что у нас сегодня вот основной такой, но я успею вам рассказать еще, откуда вообще взялся этот миф. Это миф пассивная, э, вреднее, чем активное. Очень просто. Есть дым, который вдыхается через сам вот этот табачный снаряд, через, допустим, сигарету да, вдыхается в легкие, там кислорода идет большой напор. А если она просто лежит, лежит сигарета у вас и тлеет, то там кислорода мало и выделяется очень много угарного газа. То есть, когда. Человек держит сигарету, она дымится, вот в том дыму больше угарного газа, чем в том, который непосредственно вдыхается. Понимаете? И вот только за счет этого уже накрутили, на навертели и создали миф о том, что, ну я считаю, табачные компании приложили к этому руку и распространяют до сих пор усиливают этот миф о том, что типа это вреднее. Ну какая разница, она тлеет. Человек вдыхает, который и рядом стоит, и который ее держит в руке одинаково. Но тот, который ее держит в руке, он потом еще и затянет в себя. Понимаете? То есть вот миф, э, таких мифов много. Я их все разобрать не успеваю, но буду попутно некоторые вещи развенчивать. Но все, кто у нас э, как бы вот эти три дня пройдет и выполнит все три задания, которые я буду давать, три домашние задания, сегодня будут очень важные домашние задания тоже. Те, кто выполняет, тем придет такая памятка, это 9 фатальных ошибок того, кто избавляется от табака. Вот, потому что вот эти заблуждения, как раз вот эти вот ошибки в мышлении, они мешают. И вы прочитаете, это вам поможет, там все логично, просто объяснено. Ну, то есть, как вот я люблю, чтобы было разжевано, по полочкам разложено, чтобы не осталось сомнений, и вас эти убеждения не, как сказать, не удерживали. Так, теперь вот что. Раз... Я говорил, что зависимость состоит из убеждений, но это же еще не все. То есть я вот смотрите, на слайде написал: зависимость это убеждение, плюс еще что-то. А что еще? Ну, смотрите, вы же знаете, что вы понимаете, что есть приятные ощущения от табака. Да? То есть, да, поначалу, и вы вчера, помните, давали мне обратную связь, сколько кто учился травиться табаком. Ну, то есть, курить, да? Кто, вот сколько это. Дни у кого-то, но в основном это недели, месяцы у кого-то, годы. Это зависит от того, но ну, годы – это у кого организм самый заботливый, то есть организм любит человека и защищает его до последнего годами ему, внушает, что «не-не-не, не надо, это плохо», то есть ему дает на самом деле правдивую, верную информацию. Вот. Но тем не менее, в конце концов, у человека раз и возникают приятные ощущения. То есть сначала были неприятные, а потом возникли приятные. Откуда? Вот. Это, кстати, ну, мало кто знает. Я на разных аудиториях, когда выступаю и очно тоже много занятий провожу, люди не знают механизма, откуда удовольствие берется от табака. Ведь сначала его не было. Сейчас я вам разберу на примере. Ну, все помнят, что был у нас великий русский физиолог Иван Павлов. Он делал опыты на собаках. Да? Все помнят. Вот я вам даже тут изобразил собачку с шилом. Сейчас расскажу, что к чему. Павлов. Этот физиолог, который, кстати, получил Нобелевскую премию как раз за исследование в этой области. Вот. Так, так, так. Я посматриваю чат. Павлов приезжал в аудиторию медиков, будущих ну, он В медицине, естественно, прямое отношение имеет. И показывал он такой опыт. У него была клеточка, он просил поймать собак. Павлов вообще любил опыт собаках делать, потому что они хорошо дрессируются. Вот, он не привозил с собой какую-то дрессированную собаку, свою заранее подготовленную, как Клачев, например, вот, нет, он говорит, любую приведите мне, это было сто лет назад, вот, а опыт даже многие сейчас о нем не знают, все знают Павлова э, с опытом, ну, из учебника биологии про, там, э, лампочка зашлась у собаки, там, выбилась, звоночек, и нет. у него был еще один опыт очень интересный, намного, я считаю, показательнее, чем те из учебников, так вот он говорил, поймайте мне собачку. Мы приводили собачку, он сажал ее в клетку, а дальше он доставал шило. Обычная острая сталь. На слайде. Что он делал? Он подходил к собаке, бедняжке этой, тыкал ее в ногу. Тыкал ногу, в мышцу. Собака реагировала негативно. Ну, смотря какая, по-разному, но в любом случае реакция была негативная. То есть кто-то из них там, знаю, лаял, кто-то рычал, скулил, кто-то забивался в угол там клетки, поджимал хвост. Но в любом случае... Было видно, что реакция негативная. Запись вебинара, да, будет. Будет запись вебинара, если там что-то не успеваете. Я знаю, что многие, это тоже мы отслеживаем по ссылкам, по переходам, многие будут смотреть по крайней мере, вчерашний вебинар очень многие посмотрели в записи. Так нас было достаточно, еще многие в записи. Вот. Ну ничего, не отвлекаюсь. Так вот, смотрите, он показывал, что ну за это Нобелевскую премию не дают, за то, что потыкал с -с собаку Шилом и показал, что неприятно. Но он доказывает, смотрите, еще раз подошел, еще раз тыкнул. Смотрите, уважаемые студенты, вот Шила, и оно собак собаке не нравится. Понимаете? А дальше, вот, а дальше была такая история, он... Ну как бы на этом опыт не закончился, он его продолжает. Дальше он говорит: принесите мясо, мясо. Собака любит мясо, для нее это очень важно. И Павлу приносили кусок мяса. Он отрезал на вилочку кусочек, брал его, подходил к собаке уже не только с шилом, но и с мясом, и проделывал такую манипуляцию. Он ее шилом тык в ногу туда же, и она еще взвизгнуть не успела, залаять там зарычать, она только пасть приоткрыла, она и сразу в пасть. Вводил этот кусок мяса сырого. Собака-то голодная еще, с улицы поймали, куда бродячую. Она раз проглатывает. Он еще раз говорит: внимание! Раз, опять ей кусок мяса впасть. Еще нарезал. И вот так вот, несколько раз, он проделывал такую схему. То есть уколол, сразу мясом заело. Уколол, мясом заела. Вот. Что в итоге? А в итоге, говорит, все, мясо убираем, друзья. Убираем, уважаемый студент, смотрите, все, его нету, запаха даже она не чувствует, все. Проходит время какое-то, чтобы собачка успокоилась, а то у нее то кормят, то колят, там у нее там, непонятно, что в голове, куда она попала вообще, да? Дальше подходит к собаке, говорит, а вот теперь внимание, товарищи студенты, чудо, чудо вот в чем. Берет шила. шило, говорит, новая, нет, то же самое, то же самое, тык ее, а у нее что? А собака радуется, радуется собака, представляете, уколу шилом. То есть, то шило, которое у него вызывало болевые ощущения, неприятные, ну, как бы, ну, это не естественно, тыкать шилом, правда же, не понравится никому, и вас бы тыкнули, меня, мне бы не понравилось, вот, а ей не нравилось. А тут радуется, ну, любой человек может отличить радующуюся собаку от нерадующейся, правда, ну, что у нее там? Слюни текут, да, хвост виляет, язык высунут, дышит так, ждет. Ну, у кого собаки были, знает. Да? У, у, у кого собаки, кстати, есть? Вот у меня две собаки: Джек Рассел и Овчарка. Ну, правда, в деревне, ну вот, у родителей сам я не успеваю, потому что все время в разъездах. Вот, потому что очные мероприятия тоже постоянно веду по разным городам. Но тем не менее, у кого собаки есть, я потом еще буду пример приводить. Напишите, пожалуйста, плюсик, потому что я с собаками, с дрессировкой. Это очень интересная аналогии, чтобы я понимал вообще, как у вас. вообще понимаете, о чем речь идет. Когда вот у меня всегда были собаки, когда заходишь в дом, собака тебя ждет, ты ее кормишь, она бежит радостная. То есть вот эту эмоцию у собаки можно увидеть. А если бы вы приходили в дом, а собака там как бы и при встрече собаку пинали, да, то вы бы открыли дверь, и собака бы радостно там не выбегала, она бы поджавшись хвостом сидела где-нибудь в углу. Вы, то есть вы сразу можете отличить собаку радостную от собаки нерадостной. И вот в данном случае Шила сначала вызывала у нее неудовольствие разными способами выражаемое, а потом стала вызывать удовольствие. И вот это на самом деле было чудо из-за изучения, ага, о, у кого-то нету, а у кого-то, да, ассоциация, выработанный рефлекс, правильно Петр нам говорит, на самом деле у собаки возник условный рефлекс, то есть выработанный. То есть в этом чудо, на самом деле, в этом условный рефлекс. То есть не потому, что шило такое приятное, состав его химический, там оно такое железо, там, так попадает в кровь, вызывает какое-то там наслаждение. Нет, шило такое же, оно не вызывает никакого удовольствия. Болевые, э, боев, болевые эффекты все равно есть, понимаете? А тут коп и радость. Это условный рефлекс. Почему возник этот условный рефлекс? Почему? В чем, как бы сказать, главная причина? А главная причина в том, что было положительное подкрепление. Положительное подкрепление в виде мяса. То есть у никаких положительных свойств не появилось, но вслед за ним шла еда. Для собаки это очень важно. И вот это надо понимать, что вот этот опыт доказывает, знаете что? что можно выработать условный рефлекс не только на нейтральный стимул, типа лампочка зажглась, и у собаки свинка потекла, она ждет еды, там и хвостиком виляет, или там звоночек прозвенел. Оказывается, Павлов доказал, что можно выработать условный рефлекс даже на негативный какой-то стимул. Негативный, понимаете? Последователи Павлова, они там ну, настолько увлеклись этим, Изучением, что вырабатывали рефлекс у собаки на удары электрическим током. Вдумайтесь, собаку бьют током, она не убегает, она стоит и ждет еды, и виляет хвостом. Вот как это? Что у нее там в голове? Мы не знаем, но у нее образовался условный рефлекс. То есть вот эти вот нейроны сомкнулись, дуга получилась, и на вот этот стимул получается неадекватная реакция. Я на слайде написал, неадекватно реагировать можно заставить. То есть... Даже получать удовольствие от того, что неприятно. И теперь вспомните, я вот эту историю рассказывал, вы не думайте, что я разболтался, у меня все по слайдам, все по таймингу нормально. Может, вы подумали, что ну, раз я физиолог по образованию, я вас хочу там попичкать какими-то историями из физиологии, из биологии. Нет, я хочу, чтобы вы провели на самом деле нехитрую аналогию. Когда вы учились травиться табаком, Вчера вы рассказывали, как долго это происходило у вас. Вам он был неприятен. То есть это то же самое шило, неприятный дым. А потом шло положительное подкрепление. То есть э, вот этот механизм, когда идет что-то положительное, он на самом деле, тут можно выработать рефлекс на все, что угодно. Этот механизм на самом деле, он, э, ну, он где-то схож, не где-то очень сильно, он схож с э, алкоголем, кстати. Вот поэтому мы, когда ведем курсы освобождения от зависимости, вот двухнедельный большой курс, там, ну, в среднем 12 дней, 10, там, 12, плюс-минус, по-разному индивидуальный там, подход. Так вот, когда мы ведем такой курс, мы избавляем людей от всех вредных привычек. Почему? Потому что они устроены одинаково по принципу условного рефлекса в первую очередь. Что это значит? Если вспомните... Первые пробы алкоголя у большинства людей, несмотря на то, что он там и подкрашенный, и разбавленный, и подслащенный, и газированный, и там вот в красивой бутылке, все равно негативные. Но вслед за этим идет что за э, вливанием алкоголя? Что идет? Запуска. То есть, смотрите, четкая аналогия, как собачка Укололи, кстати, шило на жаргоне пилотов и моряков, это спит. Так вот, укололи. То есть влили в себя неприятно, смочился человек, у него желудок жжет, там пищевод все р -р -р, неприятно. А следом пошла закуска. То есть это то же самое, как Павлов тыкал и подкармливал. только человек сам себе дрессирует. залил, закусил, залил, закусил, еще закусил чем-то вкусным. Так вот смотрите, по табаку то же самое, только там еды нет. А что для человека, существа там социальные, да, социальные существа? Для нас есть вещи, которые важнее чем еда важнее чем еда знаете что мы сейчас об этом подумаем и рассуждать будем но одобрение вот давайте первые пробы кто вспомнил вчера же вы писали там да, негативно было но обычно это происходит так когда у нас на курсах занимаются люди, они пишут подробнейшим образом, прям расписывают вот это вот, погружаясь в прошлое, а как у них была первая проба. Кроме того, я веду очень часто занятия, это мне очень помогает с детьми. То есть я, меня зовут школы, детские лагеря, я там провожу занятия, ну то есть и родительская аудитория взрослого у меня есть, и есть детская, школьная. Вот. И дети часто подходят, ну и начинают делиться чем-то, и чем они делятся, а как у них первый раз было и почему. То есть они хотели, допустим, показаться старше, показаться в какой-то компании, закрепиться, и человек, маленький, это там, сейчас все раньше и раньше это происходит, на самом деле, к сожалению, все раньше при к табаку, ну, вот тоже мы это исследуем, как бы, закономерности. Так вот, представьте, человек попал э, там, в новую школу, например, он хочет закрепиться в какой-то компании, которой нужно ну, следовать их правилам, показаться там возросле круче, чтобы показаться круче, он травится табаком. Или она девочка, это у девочек то же самое примерно. Так вот, когда она травится табаком или он, ощущения неприятные, то есть как собаку тыкали шилом, неприятные. Но, знаете, что подкрепляет? Одобрение людей, вот в этой компании – они говорят, о, вот это ты крутой, вот этот ты мужик, или он сам себе это надумал, что я кажусь взрослее, люди идут, смотрят, они как на меня смотрят. То есть вот это вот важное ощущение, как другие люди реагируют на это, сверстники, старшие, младшие, да, которые вот это вот он такой, он взрослый. Да? Вот. Девочки думают, мальчики смотрят, наверное, мы им нравимся, пускай один из ноздрей, но ну, я сомневаюсь, но вот, ну, у них могут быть такие мысли на самом деле. Вот, опрашивали девочек по этому поводу. То есть вот это подкрепление важнее, чем пищевое, потому что для человека очень важно, что в нем думают другие. Если это хорошие мысли какие-то, то человек готов себя э, насиловать, вредить себе, мучить себя, но это будет подкреплять, подкреплять, подкреплять, и в конце концов у собаки на вот этом опыте Павлова возникла так называемая, ну, научным словом скажу, такое, инверсия ощущений. То есть сначала было неприятно, а потом вдруг шел и стало приятно собаке. Вот эта инверсия, ну по-русски можно сказать, выворачивание, извращение ощущений. И вот у человека то же самое. То есть сначала он травится, у кого-то, говорю, недели, месяцы, у кого-то годы, травится неприятно, неприятно, неприятно, неприятно, но за счет постоянного подкрепления, хоп, и он испытал удовольствие. То есть вот не от того, что это табак, потому что ну вот не верьте в эти сказки наркологов, да, они уверяют, что сам по себе табак приносит удовольствие. Это неверно, что табак сам по себе вызывает зависимость. Вот эту вот сказку про магию никотина или каких-то других сопутствующих веществ отбросьте, потому что если бы это было правда, то наркологи могли бы эффективно избавлять от привычки или зависимости к табаку, к никотину. Но у них не получается, и они сами нравятся табаком. Сапожник без сапог. Слышали такое выражение? Очень многие наркологи, даже те, которые руководят клиниками по они сами нравятся табаком. Вот. Я считаю, что нужно доверять людям, у которых совершенно правильно, адекватно, идеальное отношение к табаку, как к сену. И какой бы стресс ни случился у человека, не то, что он терпит, перетерпел, а у него нет желания даже этого делать, То есть мысли даже не приходят. Вот такой у нас идеальный конечный результат. Я просто напоминаю, что мы вчера по этому поводу говорили. Если бы утверждения наркологов были бы верны, вот этот механизм заработал, что никотин сам по себе вызывает удовольствие. Вот берем никотиновый пластырь, обклеиваем человека всего с ног до головы, да, или клеим там в одном месте, неважно, никотин начинает поступать в кровь. И пусть он походит, отменяем эти пластыри, меняем вот месяц он с пласты. А потом вы снимаете эти пластыри. И что человек говорит? Ой, блин, так неприятно теперь. То было так классно, а сейчас так неприятно. Нет. Или он скажет, верните мне обратно этот пластырь, я привык, у меня теперь зависимость. Нет, он этого не скажет, не будет такой зависимости, понимаете? То есть, если никотин без подкрепления положительного, без одобрения, какие могут быть подкрепления? Ну, вы мне сейчас сами напишите, конечно, можете уже это как-то продумать в голове, но я вам там буду перечислять. Но если просто сам по себе прикрепляется пластырь, никотин попадает, то никакой зависимости не выработается. Понимаете, никакого удовольствия у человека не будет, потому что он даже знать не знает. Может быть, некоторые скажут, но это там, знаете, не только же никотин, там же есть и другие сопутствующие вещества, которые выделяются при сгорании, при нагревании. Там, да, хорошо, поместите человека в какое-то закрытое помещение, где все травятся табаком, а он нет, у него нет зависимости, он свежий, у него чистый лёгкие. И вот он будет там дышать, дышать, дышать этим дымом, пусть очень даже концентрированным. Сколько ему там, пусть день, два, три, неделю, месяц он там будет сидеть в этой камере. И что, у него выработается зависимость, и потом он выйдет из этой камеры, и он скажет, ой, нет, верните меня туда, я хочу опять этим подышать. Нет, он не будет так делать, он, наоборот будет наслаждаться чистым воздухом, и он не будет бежать за людьми, которые травятся, табаком дымят, чтобы там повдыхать скорее, а так вот у меня организм требует, не будет он у него требовать никотина, это чуждое нам вещество, и все сопутствующие вот эти вот вещества, которые выделяются при сгорании, там деготь и прочее, прочее, это все чуждые организмы, они никакую биохимию не встраиваются, вот это нужно уяснить для себя, это самая главная, так сказать, тайна, которая э, удерживает людей с табачной зависимостью, это не никотиновая зависимость, это не химическая, она не от веществ, она вот здесь в голове а на убеждениях и в рефлексах, то есть в привычках. Таких привычек у человека может быть великое множество и полезных, и бесполезных. Но от них так сложно иногда избавиться, но человек их не считает химическими, и все равно сложно, понимаете? Вот табак – это не химическая, это рефлекторная природа, зависимость. Вот это обязательно вы должны понимать. То есть она вырабатывается только при наличии положительного подкрепления. Вот. Какого положительного подкрепления? Что должно быть? Так, ну вот, это же кар. Ну, да. <смех> кар, все знают, что тут кар. Нет, на самом деле, там, знаете что, ну не все он механизмы раскрывает, к сожалению. Вот, не все. И, глубже мы копнем здесь, но постараемся успеть. Вот. Но я считаю, что эта книга Алина Кара, да, она многим помогла, и почему бы ей не воспользоваться? Но, повторюсь, вчера говорил, знаю очень многих людей, которые читали с удовольствием, от а толку? Вот, почему? Действия не производили. Давайте здесь мы будем не только слушать, но и действия. То есть сейчас задача все это пропустить, все это выслушать хорошо. Вот. Что такое положительное подкрепление? Ну, смотрите, человек травится табаком и запивает это чашкой кофе. Это положительное подкрепление. Вот. Человек вышел пообщаться на перерыв, но он отдыхает, он болтает, это положительное подкрепление. Человек чувствует, что на него смотрят, ну это у детей обычно, да, то есть мы детские темы разбирали, вот, смотрят и внимание привлекают. Человеку, ой, как нравится привлекать внимание, потому что мы социальные существа, да? мы не одиночки, мы людям, любим внимание других людей. И это положительное подкрепление, все это как вот собаку подкормить мясом. И... Перерыв, общение, кофе, да-да-да, именно так. Так, э, угу, угу. так кто-то говорит ерунду, я говорю, Проведи свой вебинар, и я увижу, поделитесь потом результатом, сколько людей избавилось от зависимости. Я могу сказать, что у меня много, многим людям я помог, и это меня мотивирует как сказать, практика критерий истины. Вот. То есть, если на практике что-то получается, они просто в теории. В теории мы все что угодно можем воображать. Наркологи могут воображать кучу всякого там о никотине, о его там э, биохимии, как он внедряется. Но по факту, по факту что? Как эти знания помогают избавиться человеку? человека? Никак. Вот. Почему? Потому что они противоречат практике. Вот, даже я тут такой написал, что химия на десятом месте. Конечно, там подключается химия. Я вам завтра объясню, в чем она подключается, но это совершенно где-то там далеко. Главное – это рефлексы, главное – это автоматизмы, то есть то, что человек приобрел. Вот. Ну, какие рефлексы, вот, чтобы было понятнее, что такое рефлекс? Вот Вы заходите, заходите в комнату, а вы там сделали ремонт, и у вас включатель передвинулся на другую сторону. А вы все равно будете щелкать по той э, стенке, где раньше был выключатель. И это может продолжаться месяцами даже у вас. Почему? А это автоматизм. То есть вы там можете понимать, то есть человек в голове у себя держит мысль, я больше не буду, все, я завязываю с табаком. Или кто-то там, ну, алкоголик говорит, я завязываю с алкоголем, все. Он это говорит, но у него настолько это автоматизм по табаку, это самая яркая, самый яркий пример. Он иногда, вы подтвердите все, достает пачку, он уже поджег, а потом только опомнился. Стоп, я же говорил, не буду. То есть это настолько у нас автоматически происходит, несмотря на то, что в голове есть мысли, что этого там мы больше делать не будем и так далее. Но это, знаете, еще вот на такой рефлексии я там с именами упоминал. Вот представьте себе, вы стоите в толпе, толпе людей. Вам кто-то крикнет ваше имя. Какое там? вот. Так. Какое имя? Ну вот. Много тут имен, Красивое имя Алевтина. Да, ну это редкое имя. Оксана. Имя тоже красивое, но не такой редкое. Вот представьте, стоите вы в толпе. И тут вам кричат: Оксана, вы поворачиваетесь автоматически не задумываясь, а потом понимаете, это не вас зовут. И знаете, обычно человек, когда не его зовут, он повернулся. Он такой испытывает неловкость немного, не меня, так отворачивается обратно. Да? И тут вдруг опять Оксана. И она опять раз. Она же знает, что не ее. ты поворачиваешься, Оксана? она поворачивается, понимаете, это рефлекс, и у нас очень многое на рефлексах, вот буквально на днях шел целенаправленно в магазин, но перед магазином у меня калиточка в мой двор, и я свернул во двор, дошел до дома, до домофона, блин, я же хотел в магазин зайти, почему ноги сами привели, а потому что они увидели привычную ситуацию, калитку. и они туда свернули мои ноги, Хотя у меня была установка пойти в магазин купить что-то. Очень много автоматизмов. И вот эта табачная зависимость, это в первую очередь рефлексы. Химия на десятом месте. Завтра расскажу, на каком она и что с этим делать. Вот. Еще такой пример. Надеюсь, никого не обижу, потому что у нас тут все люди взрослые, серьезные. Вот. Животных в цирке как дрессируют? Это же тоже рефлекс. То есть им прививают действия заставляют делать, которые невыгодны, совершенно неестественные вещи. Вот, допустим, представьте себе, там, не знаю, медведь ездит на мотоцикле. На мотоцикле или на велосипеде я видел, медведь в цирке ездит. В цирке бывали? Вот, у нас растут тут цирк такой, недалеко от меня как раз, класс. Вот В детстве я был. Медведь ездит на велосипеде по арене. Скажите, ему это вообще нужное приобретение, вот это вот навык? Вообще не нужное, согласитесь? То есть, если вдруг... Этому медведю будет возможность не ездить, он не будет, не будет. но его приучают. А Каким образом, образом приучают медведя ездить на велосипеде или собаку выполнять команды? Команды нужны хозяину, не собаке. Каким образом? Подкрепление. Сначала кормят, потом хвалят, тон собака чувствует, которым хозяин не обращается, что он ласковый, поглаживают ее, она даже взгляд улавливает. То есть все это на подкреплениях работает. Вот так же человек устроен. Если подкреплять что-то, даже совершенно неестественное и невыгодное ему, вот это неестественное и невыгодное закрепляется и получается рефлекс. Вопрос важный к цирку. Подумайте очень хорошо, а почему получается выработать рефлекс? Почему животное не сбегает? Почему собака не убежала от Павлова и дала ему возможность вырабатывать у нее рефлекс? Почему дрессировка происходит там с животных в цирке? Почему они это... Сказать, ну, почему не сбежали? А очень просто. Вот, очень просто, потому что собака сидит в клетке. Если бы не клетка, вдумайтесь, вот это очень важный наверное, один из ключевых моментов, чтобы вы осознали, если бы не клетка, собака бы после первого укола, не дождавшись никакого мяса даже, она бы дернула оттуда бегом. И все. То есть нужно создать вот такие условия, ее ограничивающие. Какие условия у человека, ограничивающие его? Что за клетка у человека? И Он же вроде свободный, мы же свободны, ходим куда хотим, делаем что хотим. А у нас клетка в виде ложных убеждений. То есть у человека сначала появляются убеждения, что это хорошо, потом что это круто, да? До этого приемлемо было, потом что это круто. Потом у него добавляется убеждение. Это приятно, потому что вы выработали уже себе это. Да? То есть вот и он... Понимает, что, допустим, у него есть убеждение, что да, я буду белая ворона, если там, или я в коллективе своем не узнаю никакие сплетни, да, я с начальником выйду там травиться табаком, и мы с ним такие прям как друзья, и он меня там уважать больше. Короче, куча, куча, куча, что его держат. Девочки думают, что они красивые, мальчики, что старше. Потом, мужчины, что они круче, потому что они в детстве смотрели там, Рэмбо с сигарой шел, или Арнольд Шварценеггер в фильме, как там, Командос, или что с сигарой он ходил, по-моему, в этом фильме. Вот эти убеждения все держат человека, И в том числе убеждения, ну у меня же зависимость, я же наркоман табачный, поэтому не зависимость, не химическая, а поведенческая. Вот. То есть вот это надо обязательно уяснить, что человек находится в плену ложных убеждений, они ему мешают, именно поэтому мы на вот этом марафоне убираем убеждения, и плюс я еще добавлю развенчивать убеждения через методичку специальную, если выполните все задания. Вот. Получается, что у нас теперь? Теперь картина полная у нас уже вырисовывается. Это замечательно. Зависимость – это ложные убеждения плюс рефлексы. Хорошо, да? Это уже, так скажем, уже, как скажем, какой-то шаг да, вперед. Мы, мы что-то поняли, да? Кстати, расскажу, такой опыт интересный. Но это не опытное животное. Это опрос на людях. Девчонок, мы, кстати, когда ведем ну, уроки трезвости в школах, часто бывает анкетирование какое-то. То есть мы выясняем мнение. Бывает анонимное анкетирование. Проводили в старших классах у девочек опрос. И там был такой вопрос. Он анонимный, поэтому я все-таки верю в его достоверность, что девочки говорили правду. А там очень простой. Там был вопрос, кто травится табаком уже. И у тех, кто травится, был вопрос, Почему? Простейший вопрос. Почему? Как вы знаете, больше половины девчонок ответили, знаете, как? Чтобы нравиться мальчикам. Чтобы нравится, Это ее убеждение, которое заставляет ее терпеть эти уколы шилом, да, не сбежать от этого. То есть она, бедняжка, мучается. У нее голова кружится. У нее тошнота. Она чувствует эту вонь постоянно. Она деньги тратит. Деньги у школьницы. Было. Не хватает, как бы, денег. Работы еще нету, Вот. И родители не на табак дают деньги. Она все равно не убегает, потому что у нее клетка убеждений, что она нравится мальчикам. а Это очень веский повод. Но почему это убеждение ложное? Потому что вслед за этим был вопрос у мальчиков. Там спросили, а как вы бы отнеслись, если бы ваша девушка, жена, спутница жизни, ну там по-разному, травилась табаком. Почти все негативно, и там пара человек нейтрально, Ни один не сказал положительно. Вы понимаете, это ложное убеждение, которое внедрили девочкам в голову и заставили их то есть им создали вот эту вот клетку и таких убеждений человека полно поэтому когда вот человек говорит мне тяжело избавиться от зависимости половина этой зависимости это убеждение а другая половина это привычные действия рефлекторные вот то есть так вот это вот я вам рассказал про анонимный опрос вы наверное, сейчас думаете так стоп ну ну и чё, ну заблуждение и рефлексы, что дальше? Как это на практике-то применить? Вот, ну то есть, что из этого можно, ну так сказать, извлечь, да? Очень просто. Сейчас скажу, как из этого на практике, так сказать, извлекать пользу для себя. Вот, на практике просто. Ложные убеждения разоблачаем, а что с рефлексами делать? То есть, да, я вам пояснил на примере там пассивного табачного отравления, что она не... Не вреднее, да, менее вредно, чем активно. Все эти ложные убеждения убираются. То есть мы клетку вот эту убираем. А куда нам, как сказать, как нам жить дальше с вот этими привычными рефлексами? Что с ними делать? Как их убирать? Да? А вот сейчас я вам объясню, как его убирать. Рефлекс, он формируется с помощью положительного подкрепления. Вот этот материал, на самом деле, я так ну, понимаю, что кто-то может так это его, так, стоп, что-то... Может, подзапутался кто-то, но я стараюсь выражаться самыми простыми словами и выражениями, чтобы вот все меня понимали. И вот сейчас просто нужно кому-то усидчивости добавить, там вот, вот так вот взять, так. сейчас, сейчас я въеду, это все вот, вот так, с таким настроем. Рефлекс формируется с помощью положительного подкрепления. Сам по себе табачный дым неприятен человеку, он для него мерзкий, гадкий, понимаете? Почему он вырабатывается рефлекс на него, потому что есть подкрепление. Что является подкреплением, я частично упоминал. Вот, кстати, напишите в чат, что для вас приятное сопутствует отравлению. То есть попробуйте мысленно отделить. Так, отравление, да, вот сейчас мы понимаем, что это воняет, это мерзко, это неприятное. там еще в голове там все деньги трачу, здоровье там, красоту свою там. То. А вот, а что приятное? Пока вы будете вспоминать, и писать сюда свои приятности, которые вы добавили к отравлению, которые подкрепляют его раз за разом. Вот, я расскажу вам такую историю, недавно человек рассказывал. Он, ну так получилось, что он женился, и у них была, ну, одна комната. Одна крохотная комната, где он находился со своей женой, с ее ребенком и с тещей, новой тещей. То есть у него возник ребенок вдруг, жена, и теща, три женщины, и он один мужик, и одна комната. Ну, все хорошо вроде, да, но хочется побыть к одному. И было единственное место, где он мог побыть один, это был балкон. Вот. И он выходил на балкон, травился там табаком. На балконе. И вдумайтесь, насколько вот это состояние одиночества хорошего, да, уединения. От решения от всех он закрылся, дверь закрылся тихо, спокойно, никто не мешает, он остался наедине с собой, и своими мыслями. Представляете, какое-то мощнейшее подкрепление для человека, и оно усиливало, усиливало его вредную привычку. Так, напишите, пожалуйста, что для вас, я пока чат не вижу обновления, то ли у меня чуть подвисло, но вроде там у других не должно, что для вас является положительным подкреплением. Вот про балкон я и рассказал. А смотрите, а что нужно было сделать на балконе ему? То есть как вот раз, разделить вот это? Очень просто. Ходить на балкон, там стоять, наедине с своими мыслями. Но придумать какое-то другое дело ему там нужно. То есть разделить. Понимаете? Вот. И сейчас у нас. Так. Вот еще такой вот слайд, очень важный. Рефлекс он усиливается. Многие говорят, ну как вот, я так, у меня такой большой стаж, такой большой стаж, 20-30 лет. Да этом с детского сада, ну чуть-чуть утрирую, конечно. Там, я со школы отравляюсь табаком, со школы. Вот. И получается, что измеряется вот это усиление рефлекса в количестве никотина. То есть за эти годы так много никотина попало мне в кровь, и вот так это химически прям зацепилось, а на самом деле нет. Рефлекс усиливается не количеством никотина, а количеством повторений вот этих действий. Ну, каких рефлексов? Ну, вот какое, какое действие? Да? Вдох-выдох дыма, да? затяжка, отравляющего ничего. Вот. И следующим за этим подкреплением. То есть, чем больше человек травит себя и добавляет туда табачный, к табачному дыму добавляет что-то приятное, тем сильнее будет зависимость. То есть, это усиливает рефлекс. Вот сейчас мне напишите, кто еще не написал. Чем у вас усиливается рефлекс к табаку? Чем вы его ну, как сказать, подкрепляете? Да? Что у вас там приятное есть? И вот так, так. И вот теперь мы переходим. Час у нас прошел. Это отлично. И теперь, естественно, у нас домашнее задание. Такая важная финальная часть. Переходим к домашним заданиям. Первое домашнее задание. Ну, конечно же, продолжаем то, что делали вчера. Продолжаем считать вонючие вдохи. Зачем, зачем это делать? Почему это нужно? Вот. Считать отравляющие вонючие вдохи. Так, секундочку. Секундочку. Я спрошу у модератора, связь нормальная? То есть, меня слышно всем? А то у меня что-то чат подвис, может, у вас тоже. Так, не подвисает. Это, как сказать, такие ну, естественные э, недостатки прямого эфира. То есть это не запись, это реальный прямой эфир, и это очень важно. Так, так что мне тут модераторы печатают? Что-то долго печатают. Угу, угу. Ну, не отвечают что-то. Да, все норм, перезагрузить страницу. стране. Ага, все отлично, советы идут, хорошо. Вот, ну ничего, нормально. Ага, во, я обновился, я с... теперь я смотрю чат. Отдохнуть от работы, кофе пью сигареты, сигаретой, сердца, уединение. Ага, так, привычка, ничего приятного. Так, ну, а надо, надо понять, а что, вы, что у вас сопутствует? Сытный обед, о, сытный обед. Сочетание, да, покушали. И отравление табаком это сцепилось, так усталость, нервы в порядок приходят. А нервы приходят в порядок. Но там методички подробно об этом расписываю, которые мы вышли, если вы задание свое выполните. Ну, вот на ваше задание. Кстати, удобно, что в чатах это ВКонтакте там, ну, удобно очень выполнять. Вот Просто привычка неприятная. Я понимаю, что неприятно. Но что сочетается? С, вот, перекур, да, перерыв, то есть отдых какой-то, разговоры с людьми, еще что-то подумайте. Кстати, а вот если такое, вдумайтесь, подкрепление. Кто-то травится табаком после полового акта. Вдумайтесь, насколько мощное подкрепление. То есть человек получил физические удовольствие невероятное. И связал это с табачным отравлением. А потом он удивляется, почему у него такая стойкая зависимость. Наверное, это наркотик, который в биохимию устроился. Да нет, подкрепление просто очень мощное. Понимаете? Вот это нужно понимать. То есть так, ладно, я посмотрел. Ага. Посмотрел чат, теперь домашние задания. Подробно буду вам объяснять, это очень важно. Те, кто вдруг не выполнял домашних заданий, обязательно выполняйте, причем прилежно. Прилежность выполнения домашних заданий я проверить не смогу. Проверить их через соцсети я смогу, вы там пишите, все понятно. Но насколько прилежно вы это делаете, это знаете, как можно проверить. Это только вы проверите по тому, как у вас будет снижаться, Количество табачных отравлений в виде вдохов. Напоминаю, мы считаем вдохи. Посмотрите на презентацию. Не сигареты, не пачки, а вдохи. Продолжаем считать. Почему это важно? Объясняю. Не все я успеваю там. сразу объяснять, но постепенно разъясню все моменты, разжую, прям вот раскрою. Что не успею, завтра спросите. Используем очень полезный оператор, план учет сравнения. Он работает. вот Допустим, взять тренера, да, который готовит чемпиона. Он обязательно... Замеряет его результат. Он планирует новый результат и сравнивает их между собой. Вроде такая простая вещь, но это схема, которая работает план учет сравнения. И она позволяет добиваться, допустим, спортсменов невероятных результатов. Не только спортсменов, но там музыкантов тех же. Кстати, тоже на рефлексах. Спорт на рефлексах, музыка, исполнение на рефлексах. Вот. И вредные рефлексы тоже есть. Чтобы от них уходить, нужно использовать план учет сравнения. То есть вы считаете вдохи. Сегодня вы тоже будете считать вдохи. К следующему марафону, к завтрашнему дню, третьему дню марафона вы скажете. И если вы выполняли правильно, вот сегодняшние рекомендации вы будете выполнять, я сейчас буду раскрывать их подробно, вы увидите, что вы сравните вчера и сегодня, те сутки и эти сутки, количество вдохов сравните, они будут падать, они у вас будут уменьшаться. У кого-то, ну, наверное, у большинства будут кардинально уменьшаться, прям резко, если вы будете выполнять вот эти задания. Так, задание номер два. Кстати, да, если вы снижаете, вы увидите. Знаете, у вас уже снизилось. Подождите. Ну вот вы писали там самый максимум, который я помню чата, по-моему, 400 с чем-то. Или 300 там, ну под 400 было. Но даже это, я уверен, ниже, чем было до подсчета, до этого марафона. То есть ваш организм, вам, ваши органы все внутренние, не только легкие там, по всем органам разносится кровью, они вам спасибо говорят уже за то, что вы снизили отравление. Снизили. А представьте, когда они вообще уйдут, как организм будет вам благодарен. Он э, ждет от вас взаимной э, вот этой реакции. Он вам помогает, и вы ему помогите. Вот. Так, дальше домашние задания. Продолжаем. Вот такое оно, смотрите. Рефлекс без подкрепления гаснет. Что это значит? Это очень важное правило, которое вы должны учесть, которое вы должны понять. Я подробнейшее все вот разбирал, разжевывал, как образуется рефлекс вообще. И к табаку то же самое, это все стандартные вещи. Но теперь поймите, как можно убрать рефлекс. То есть, если он возникает на, приобщ... на положительном подкреплении, убирается рефлекс отменой положительного подкрепления. Опять вернемся к нашей бедной собачке, которую кого лишила. Когда Павлов перестанет ее кормить мясо, сначала, да, у нее будут эти неестественные реакции на укол. То есть ее тыкнули, она почувствовала там, удовольствие, да, назовем это так ну, вот эту положительную реакцию. Потом еще раз тыкнули без мяса. Она опять. Но вы знаете, в какой какой-то момент у нее рефлекс угаснет, ослабнет сначала. То есть она уже там чуть-чуть, так скажем, будет реагировать хорошо. А потом он у нее угаснет совершенно, и она будет реагировать так же, как и реагировала раньше. То есть плохо. К чему я так подробно говорю, надеюсь, вы догадались. Да? То есть если вы вот эти приятности, которые вы мне пытались тут перечислить, и которые я вам напоминал и рассказывал, если вы их уберете, уберете то у вас рефлекс будет гаснуть, ослабевать и угаснет. Но, внимание, внимание, не бойтесь. Может кто-то испугался, знаете чего? Вы не убираете приятности в своей жизни, вы их разделяете. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно. Помните такое? Вот так и здесь. Отравление отдельно, а приятности отдельно. Пейте кофе, болтайте со служивцами, с коллегами, с там, я не знаю, какими там, если вы учитесь, студентами. Вот, вот это все делаете. Гуляйте, общайтесь, ешьте. Вот все удовольствие оставьте. Все должно быть но отравление табаком отдельно без этих подкреплений, то есть задача ваша выполняя задание номер два. В чем оно состоит? С этого момента вы прекращаете вот эти вот покуривания, когда вы просто там подымили, да, поболтали в этот момент с кем? Нет, вы уединились отдельно и убрали кофе, убрали болтовню. Я почему говорил на прошлом занятии э, убрать компанию, то есть в одиночестве это делать, уединяться. Не только для того, чтобы вы не стеснялись и вам было удобно подсчитывать, но просто я не успел вчера разъяснить, я не могу все сразу объяснить. Сегодня я вам объяснил, что такое положительное подкрепление и как гаснет рефлекс. Теперь вам понятно, да, что просто когда вы находитесь в компании, вот эта вот болтовня ваша с друзьями, с коллегами, она уже подкрепляет ваш рефлекс. Поэтому разговаривайте. Главное, стойте со стороны, где дым меньше идет, чтобы вас не травили пассивно, потому что все равно вредно. То есть, Когда дерьмо едят, на вас брызги все равно летят неприятно, правда же? Вот. Так вот, но но, если вы хотите отравляться, отдельно отойдите, сделайте это, считая вдохи, не пить кофе. Тут многие про кофе пишут в чате. Не надо. Не болтайте по телефону. Потому что это отвлекает, и это тоже подкрепление, даже если неприятный разговор. Не заедайте едой, ничего, не смотрите там, не слушайте музыку в этот момент, не пойте песни. У некоторых бывает красивый вид из окна, вот они выходят на балкон. А кто на море живет, там такие виды, да, он выходит, сейчас может в отпуске кто-то решил. Я уважаю людей, которые в отпуске решили изменить свою жизнь. Смотрят нас из каких-нибудь южных там городов, если кто вдруг есть, это вообще классно. Которые там приехали на отдых и решили вот этот пройти марафон. Ну, вот я просто знаю, человек вышел на балкон и смотрит, а там закат какой-нибудь, горы или море, и он травится табаком. Вроде он не кофе, и один, вроде, да, кофе не пьет в этот момент, и вдохе считает, и никого никто его не отвлекает, и ни с кем не болтает. Телефон он отложил от звонков. Все, и в соцсетях он в этот момент не переписывается. И картинки интересные не смотрит. Да он смотрит и наслаждается видами. Закат там может быть, может у него в мечтах какие-то или в прошлом всплыло ну, какие-то приятные воспоминания. Понимаете, вот это все надо убрать, это несложно. У вас табачное отравление длится там пару минут, но на пару минут уберите все приятное, это важно. Рефлекс угаснет, если вы не будете его подкреплять. Окей, понятно вот это? Кому понятно вот это задание, потому что оно вот, ну, ключевое, правда. Вот все, что я сегодня объяснял, я плавно подводил. Я бы вам мог просто сразу дать этот слайд и объяснить. Уберите все приятности, но вы бы не поняли, зачем. И тогда продуктивной работы не будет, если вы не понимаете. Понимаете, вот, вот в чем тут загвоздка. Вы должны это все не принять на веру, а разобраться. Вы уже становитесь специалистом в освобождении от вредных привычек. на самом деле, незаметно для вас самих, но вы сейчас знаете намного больше, чем некоторые врачи в этом вопросе. Вот. Понятно? Так. Остань, останься рядом с морем курить. Во-первых, курить слово мы не произносим, не пишем. Отравляться табаком. Неудовлетворительная оценка Алексею. Я же учитель трезвости, у меня сразу оценку хочется поставить. Вот. Исправляться. Отравляться табаком, а не курить. Понятно? Так, понятно всем? Всем понятно, отлично. Так, ага. занимался спортом, совмещать с курением очень трудно. Да, я вчера давал такой совет, в чате там про спорт написали. Я даже ну, Это я завтра расскажу, почему физические нагрузки помогают. Физические нагрузки на самом деле помогают. Но сам по себе спорт вообще нифига вам не поможет освобождение от табака. Сам по себе нет. Если вы убеждения не уберете из головы, если вы не уберете рефлексы, то у вас получится вы спортсмен, который после этого травится табаком. Я таких знаю. Вот недавно встречал прям вообще такой спортсмен-спортсмен других прям учит. А тем не менее, к сожалению, сам показывает им же плохой пример. Но ну, ему стыдно, неловко он это делает. Или бывает человек, даже завязал на спорте, там все, но он постоянно хочет. То есть рефлекс у него не угас, убеждения в голове требуют. Он уверен, что это надо, но вот ему именно нельзя. То есть такое внутреннее противоречие, тяжелое состояние. Поэтому мы все развенчаем убеждения, и рефлексы угаснут, если вы будете выполнять вот это задание. Отдельно. Я уверен. Так, схема хорошая, отлично. Так, двигаемся дальше. То есть отравление отдельно, приятности никуда не исчезнут, они просто отдельно. Классно, что вы все меня поняли. Еще одно домашнее задание. Третье, оно вытекает из второго. Рефлекс без подкрепления гаснет, мы записали. Ну, вы не записываете, наверное, так видите. Кстати, презентация всем, кто платно смотрит этот вебинар, у кого взнос за марафон включен, он там небольшой совсем, он окупается за буквально там, не знаю, меньше, наверное, половины месяца отравления, то есть вот ну, свобода от отравления купается сразу. Вот. Ну, плюс идет хороший дело. Так вот, всем, кто э, по взносу зашел сюда, те получат вот эту презентацию, а тем, кто, ну, как бы на бесплатной версии, ну, могут, не знаю, это фиксировать. Я обычно, когда такие мероприятия, какие-то там лекции, еще куда-то прихожу, я блокнотик все себе записываю или в телефон ключевые тезисы. Вот, полезно. Так вот, при наказании рефлекс исчезает почти мгновенно. Это продолжение. То есть, что это значит? Если вы... Опять к собакам вернемся, к моим любимым животным. Если вы захотите собаку отучить выполнять команды, есть медленный способ. Медленный способ, он выглядит как? Перестать подкреплять, не подкармливать, не, хвали, не обращать внимания. Понимаете? Вот просто проигнорировать собаку, потому что она чувствует даже ваши интонации. Когда вы сказали, вот у меня собака в вольер забегает, когда там кто-то приходит в гости, или я выезжаю, ворота открываю, я говорю, место, она раз сразу туда. А я говорю, молодец. Она чувствует, она не знает, что такое молодец, но она чувствует интонацию. Она знает, что слово «молодец» всегда следует там, с поглаживанием, все. То есть это ее похвала, это подкрепление, я постоянно подкрепляю ее. У нее рефлекс не угасает. А если я после выполнения команды буду игнорировать, то в конце концов я столкнусь с тем, что место, а она стоит вкопан, или уходит в другую сторону. Вот так же и у нас. Мы постепенно угасим этот рефлекс тем, что перестанем подкреплять, усиливать его какими-то хорошими вещами, но если мы хотим сделать это еще быстрее, у нас времени мало, организм требует э, чистоты, чистых легких, так вот знаете, что нужно? А надо ее наказать, эту собаку. То есть, если вы не просто будете игнорировать, не подкармливать, там, дрессировщик, например, цирке, а если вы ее пинка ей дадите, этой собачке после команды, я говорю, место, и сразу пинка ей. Потом еще раз, и опять пинка, да? И она будет просто убегать а куда-то от меня подальше. То есть вы говорите, сидеть, да? И вместо того, чтобы ее похвалить за это выполнение команды, вы ее пихнули там или пнули. В итоге что получится? У нее этот рефлекс исчезнет почти мгновенно. Что это значит для нас? Надеюсь, такие аналогии сложные не сильно вас там пугают. Сейчас объясню. Вам надо. То есть смотрите, чтобы рефлекс угас очень быстро, Нужно, помимо отмены подкрепления, нужно добавить наказание. Наказание. То есть собаку накажут, у нее быстро иссякнет вот эта вот, как сказать, рефлекс... рефлекторность выполнения команды. Но у нас есть супер такое преимущество перед собаками. Нам не нужно себя наказывать. Сам по себе дым табачный, он и так мерзкий и вонючий. Само по себе отравление, неважно, айкосов, чем угодно. Это все равно неприятные, неестественные вещи. То есть, вам нужно не то, что там себя как-то наказывать лучше, а при каждом табачном отравляющем вдохе просто сконцентрироваться на реальных ощущениях. То есть, просто доносить вашему организму правду. То есть, каждый отравляющий вдох, который вы делаете, считая его, вас никто не окружает в этот, этот момент, на вас никто не смотрит, а что же он там делает, что же он там делает. Нет, вы уединились. И вас не беспокоит совершенно, чего там о вас подумают. Для вас важнее ваша свобода от отравления, и ваше здоровье, понимаете, а не чужие мнения. Когда вы придете и вы скажете, я бросил, а я свободен, это будет, знаете, как круто. Поэтому вообще не парьтесь, что там у вас другие думают. Травитесь из каждого вдоха вонючего, отравляющего. Я прям акцент на этом ставлю. И вы тоже должны ставить на, это акцент, на этом акцент. Не затяжка, а отравляющего, ничего вдох. Вы концентрируетесь на вот этой гадости, то есть вытягиваете из каждого вдоха самое мерзкое. Вспоминайте, как было первые разы, когда вы только учились тариться как это было гадко, мерзко, противно. Вот такое ощущение вы должны испытать, а оно есть. То есть все положительное убрали, это знаете, и вот осталось голое отравление, ничем не приукрашенное. Это знаете как дерьмо, вот опять же завернуть в красивую обертку. и оно там в глазурь какую-нибудь ее. и вот его глотаете все время. Вроде дерьмо ешьте, но вроде приятно, оно же сладкое, да? А вы счистите все вот это и сконцентрируйтесь, еще себе повторяйте. Блин, так это же дерьмо на самом деле. Вот. Ну, я надеюсь, никого я так не зател, не обидел, но на самом деле, друзья, из каждого ничего вдоха достаем гадость. Как это делать? Концентрация на травлении. Вплоть до того, что, знаете, как играете как актер, кашляете. Да, это сигнал для вашего организма. Раньше ваш организм воспринимался так. Ну, вот представьте себе, ваш организм, а вы его хозяин, да, ваше сознание, да, ваше ясное мышление, ваш разум. И ваш организм такой, наверное, отравление от табаком – это что-то хорошее. Хозяин это, за это платит деньги. Да? Хозяин свысока угощает кого-то. Да? Дай закурить на две. А? Чувствуете, насколько это, так сказать, вашему организму говорит, что ну, это, очень… это ценность, одним словом, ценность. А вы должны сейчас показать, ни хрена, это не ценность, это гадость, это мерзость. После нее хозяин кашли. Да вот, это неприятно. То есть вот они, три домашних задания. Считать вдохи, считать вдохи, убрать все положительное от этого и добавить отрицательных ощущений, но не выдумать их. Большинству людей для этого не придется включать воображение, они реально там есть, там мне писали, что и сейчас воняет, неприятно, И чисто держусь на том, что вот эта вот зависимость привычка, а удовольствия никакого. Вот классно. Те, кто не испытывает удовольствия от табака, это очень хорошо, потому что, значит, ваш организм до сих пор... Вам дает сигнал, это гадость, только ваши убеждения вас держит непонимание, как работать, механизма вы не понимаете, вам душили, что вы как наркоманы, что ваш организм требует, да он не требует, он пытается достучаться до вас и говорит вам, это дрянь, и сейчас вот после этого упражнения, которое вы будете выполнять, не один раз, а вот каждый раз, когда вы будете травиться, обязательно это выполняйте, еще момент, смотрите, важный. Я же говорю так, блин, эмоционально, мне хочется отнести до каждого вот это вот понимание, потому что я правда, я так, я вас не вижу, но я уже научился, за вот многие, я с 2017 -го года веду дистанционное занятия, задолго до коронавируса, задолго там каких-то ограничений, я уже перешел на дистанционную вот эту платформу, просто сейчас это как бы масштабы приобрело. Вот, я все равно научился чувствовать людей, которые вот смотрят на меня, а еще когда чат, имена, вы знаете, я прям вот, ну, вот до каждого хочу донести, чтобы стали свободными людьми на самом деле, вот, потому что ну, вот для меня это классно лично, моя свобода. И люди, которые меня окружают, они свободны от этой зависимости. Хотя раньше я знаю ну, тех, кто был. Вот сейчас я хочу, чтобы вот все участники, все наши там, почти 50 человек, стали свободными. А, плюс еще те, кто посмотрит записи, там еще, наверное, столько же, я надеюсь, там не уменьшится. Вот, то есть смотрите, вот это вот будете выполнять каждый раз. Если у кого-то хватит, здесь силу воли надо подключать. Да, это сила воли. Не такая сильная, прям вот мощная, как нужна, когда вы просто бросаете без каких-то вот моей помощи, потому что я все-таки помогаю вам, надеюсь, да? Не такая сильная, но все равно придется. Если это вот мы на двухнедельном курсе мы добиваемся результата, когда сила воли вообще не подключается, то есть просто реально вот как я не знаю там бензина глотают, но вам же не хочется, вот так же к табаку отношение, вот вообще по, -по барабану. Но здесь придется подключать силу воли. Но постепенно у вас будет этот рефлекс, который вы заглушаете своей силой воли, он будет ослабевать, ослабевать, ослабевать. При выполнении вот этих вот трех условий обязательно. Но если у вас вашей силы воли хватит сегодня и завтра, до следующего там, марафона, вот этого следующего, третьего завершающего дня, самого важного, если хватит, чтобы не травиться вообще, это будет очень круто. Вот. Но если вдруг вы в какой-то момент все-таки это будете делать, Решите, что ну, не могу, буду травиться. Травитесь только вот этой технологии, о я говорил. Уединение, считание вдохов, никакого удовольствия вокруг, подкрепление и концентрация на гадость. Вот для того, что кашляйте, играйте, вспоминайте эту всю мерзость, доставайте самое-самое мерзкое. Дальше. Это не все, друзья. У меня очень много информации. все хочу вот, вот все вам дать. Завтра еще дам очень важные моменты. Сейчас что? Три важных совета. Так, меня все слышат, я давно не задавал вопросов в чат. Если связь нормально, просто плюсик, что я понимаю, что все нормально, ничего не зависло. Вы здесь, я вас там не сильно загрузил, вы усваиваете вот этот вот концентрат информации, пожалуйста, плюсик поставьте, а то я это потею от того, как я вам хочу донести эту информацию. При важных советах первое отвлечь от отравления мысли, руки, губы. То есть смотрите, ваша зависимость она не в траве, не в химии, она в ощущениях тактильных. Ваших губ, которые держали табачный снаряд, там, сигарету там, или там, айкос, там или еще что-то, вейп, кальян, неважно. Это ощущение губ, это ощущение рук, это ваши мысли, которые концентрировались. Я сейчас перестану нервничать от табака, мне станет лучше, я отвлекусь. Я вот эти мысли отвлеките. То есть, когда вам захотелось отравляться табаком, вы... Э, какая задача? Отвлеките мысли. Да? Чем? Да песенку спойте просто. Просто песенку спойте, уже хорошо. Я дам вам, наверное, завтра, да, чем можно отвлекаться. это я вам дам завтра. Нагрузочку дайте себе. Присядьте 10 раз, отожмите 10 раз. Вот. Шаг ускорьте, если вы идете в этот момент. Понимаете? Шаг ускорьте. Ага. Так. Какие спасибо за занятия? Еще не закончу. там пишу спасибо за занятия. Вот. Я продолжаю вот эти советы важные. Смотрите, отвлекли. Как руки отвлечь? Тактильное ощущение вот того, что вы держите сигарету, это у вас тоже на уровне рефлекса. Как-то их отвлеките вот в этот момент. Вот есть простейшее упражнение, смотрите, нехитрое. Раз, раз, раз, раз. То есть к тем заданиям добавьте вот такое выполнение вот этого совета. Вот что-то. То есть руки отвлечь. Как губы отвлечь? Да можно вот некоторые конфета, жвачка. Знаете, еще есть народный способ такой, рисовое зерно. Возьмите с собой несколько рисовых зерен на работу. Ну что такое, не сложно же. И просто в рот это рисунок зерно положили и попытайтесь его поставить между зубов вертикально. Это сложно. Пока вы будете делать, оно раскиснет как раз, вы не сможете. Вот. Но у вас уйдет тяга, вот это острая, потому что вы отвлечете себя. Следующий совет. Правило трех минут. Вам надо его обязательно знать, чтобы освободиться от табака. Вам будет намного проще. Вот. А, в чем оно заключается? Острое желание у нас... вот. Сейчас подходит к концу, но я успею это рассказать. Острое желание отправляться длится 3 минуты. То есть тяга, я завтра объясню почему, длится 3 минуты. Ваша задача вот хотя бы эти 3 минуты продержаться. 3 минуты всего отвлечь вот эти мысли, руки, губы, всего 3 минуты. Если у вас получилось, вы заметите, тяга уже не такая, не такая. И еще один момент никогда у вас не должно быть отравления табаком на автомате на рефлексии что вы не задумались нет всегда если вы вдруг захотели идете так поп у вас желание возникло вы его ощутили так я хочу отравить себя табаком и знаете что делаете не сразу лезьте за сигаретой а знаете что вопрос себе задайте могу ли я обойтись без нее вы даже можете ее достать посмотреть на нее но Засовывать ее в рот и поджигать только после этого вопроса. Могу ли я, ну можно мысленно это, не обязательно вслух там кричать, могу ли я обойтись без этой сигареты? Вот этой конкретно, не вообще, а вот без нее сейчас, здесь и сейчас. Я уверяю вас, в, больших, в большинстве случаев вы себе ответите «да, смогу». Если вы еще чуть-чуть воли подключите, вы скажете «да, смогу». Вот тогда просто сломайте ее и выбросите. Это важный сигнал, да, на самом деле. Ваш, ваш зрительный анализатор, Через него в мозг пойдет сигнал. Это не ценность для хозяина, это гадость. Это просто что ломает и выбрасывает. Понимаете, и чем вы сделаете это демонстративнее для самого себя, тем полезнее. То есть, если вдруг захотелось, вопрос задали, да, могу ли я, сломали, выбросили. Три минуты ждете и отвлекаете мысли, руки, губы. И в итоге, вот у нас домашнее задание. Вдохи считаем, убираем все приятности от табака, доносим правду организма путем негативных ощущений, да, это негатив, это гадость это яд. Надо, надо в себя, как бы, если уж идет этот дым, то только с отвращением и отвлекаться, считать три минуты, ждать, вы увидите, как тяга угасла. И могу ли я обойтись без этой сигареты? Всегда задавать вопрос. Вот такой сегодня концентрат я вам э, выдал. О, так, жевать гвоздику, ну вот хороший совет. Это народные способы на самом деле. Так, такие мысли возникали. Это, кстати, все естественные вещи, которые я вам рассказываю. Они не взяты из воздуха, они взяты из свойств нашего организма. Я, даже вот я физиолог, но не надо быть физиологом, чтобы потом на себе это проверить и вы уясните. Это рабочее все. Так, полтора часа прошло, еще одна минута. За эту минуту я прощаюсь с вами. Я вам говорю спасибо за внимание. Сегодня такой вот, ну завтра тоже, наверное, полтора часа у нас будет. Завтра в 19.00 по Москве вас жду. Всем спасибо, что смотрели. Вот. Попрощайтесь со мной, чтобы я увидел, что меня все дослушали до конца. Вот. И всего доброго вам до завтра. Пока посмотрю чат, не отключаюсь. Что там? Так, предложение у кого-то есть. Есть предложение. Пишите, но лучше его оставьте на завтра. На самом деле, завтра все это вопросы и предложения. Все это будем разбирать. Так. Жалко ломать. Не, не жалейте. Ваш организм говорит вам спасибо, не жалейте. Видите, в ценности человека все равно сидит. Какая ценная вещь. Это отрава просто, несмотря на то, что она стоит денег. Это как шило для собаки. Представьте, если бы собака жалела, э, если там пришлось бы откинуть это шило подальше. Ну, оно же такое хорошее, оно же там стоит денег. Неважно вообще. Ломайте, выбрасывайте смело. Потом это вам окупится несколько раз, там будете сэкономите кучу денег. Вчера он писали сколько тысяч в месяц носит табачным компаниям. Записи эфиров будут несколько дней храниться тем, кто по платной версии у тех будет всегда доступ, к презентациям будет. А храниться долго? Нет, долго не будем хранить, конечно. Но будут следующие марафоны, будут курсы, будут алкогольные, еще антиалкогольный марафон, семинары для родителей. Там куча всего мы проводим сейчас. Как бы, я считаю... Есть что посмотреть, главное – действовать. Если просто будете слушать, фигня, не получится. После вот этого прослушивания обязательно действуйте. Так, все. Друзья, до завтра. Отключайтесь. Почему 39 человек в онлайне, я не пойму. Всего доброго. Может, у меня подвисло просто. Сейчас обновлю. До свидания, до свидания, спасибо, спасибо. Все, трансляция завершена, отлично.